Друзья, в работе сегодня у меня аккумуляторная дрель-шуруповерт от компании Wars. Данная модель имеет бесщеточный двигатель Brushless, то есть не нужно менять периодически щетки, а двигатель более долговечный. Корпус прорезиненный, имеется подсветка, а также реверс. Здесь у нас две скорости, 18 ступеней крутящего момента, плюс сверление. В патрон можно зажимать сверла от 2 до 13 миллиметров данный шуруповерт подойдет как для домашнего мастера так и для профессионала ссылочку где можно приобрести оставлю внизу под описанием Ну а мы продолжаем